Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, 7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. И я видел сегодня репортажи и вашего канала, и других западных средств массовой информации очень эмоционально. Но, к сожалению, вот вторая сторона любой, любой, любой ситуации, сторона, которая позволяет в составить объективные представления, никогда особым вниманием не пользуется.